Даллас э, был, наверное, не первым вариантом, который упоминался при э, слухах о обмене Рандо. Но, тем не менее, Дэнни Эйндж выбрал Даллас. Э, мотивы этого обмена э, сразу э, тяжело э, сказать, но все-таки, если Дэнни решился на этот обмен, то, скорее всего, Рандо четко дал понять, что он в этой команде оставаться не собирается. Подписывать новый контракт он не планирует с Бостоном. И Эйндж захотел хотя бы что-то получить. Ну, в принципе, для Бостона, конечно, ситуация в чем-то трагическая. Но если смотреть в будущее, то у Селтикс есть э, целых шесть э, первых пиков следующих раундов, есть целая хапка, э, пика второго раунда, есть перспективные новички, которых приобрели на последних драфтах. Так что, в принципе, через два-три года эта команда может начать новый путь к повторению чемпионства 2007 года. Что касается Далласа, то стартовая пятерка этой команды приобретает законченный вид и Рандо был тем элементом, вернее, должен стать тем элементом, который поможет Маус реально претендовать на чемпионство. Потому что при всем уважении к Джамиру Нельсону, но все-таки Маус были одной из немногих может быть, даже единственная командой, которая не имела в своем составе, ну из топовых я имею в виду, которая не имела в своем составе сильного разыгрывающего. Ушел Райт, который э, проводит, пожалуй, свой лучший сезон в NBA. Э, на нем держалась э, защита и атака Мавс второй пятерки. Без него будет тяжело. Тайсон Чендлер не может проводить очень много минут на паркете, а если и сможет, то это чревато получением очередной травмы. МАУС нужно срочно решить позицию запасного пятого своей команде. Возможно, это будет Джермен Нил, семья которого живет в Далласе.